С вами Саков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас в нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно обсудим то, как закрылась неделя предыдущая, разберем важные события, которые предстоят на этой неделе, ну и поговорим в целом о рынках, начинается новый месяц, многие акции из, скажем так, сектора фанк, да, из высоких технологий, которые росли на протяжении последнего года максимально активно, уходят в коррекцию, об этом и всем мы поговорим сегодня. Ну, а мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится не забудьте подписаться на канал также ваши вопросы оставляйте конечно в комментариях итак начать хотелось бы с того что сентябрь у нас завершился да у нас начинается новый месяц скоро начнется новый сезон отчетов поэтому здесь ну, максимально интересно мы подходим как раз к этому времени когда у нас остается всего лишь один квартал до конца года и то как себя будет вести фондовый рынок, безусловно, беспокоит всех, потому что многие привыкли за, к тому росту, который мы видели с февраля, с марта прошлого года, да, после коррекции, которая была, ну и, собственно, сейчас уже те риски, которые, о которых мы говорили, да, с точки зрения коррекции, они повышаются. Ну, во-первых, начнем с итогов как раз сентября, с итогов прошлого месяца и разберем как раз ключевые моменты, которые также были отмечены сегодня в статье на CNBC, и мы, соответственно, по ним пройдемся. Ну, во-первых... Мы видим то, что коррекция По многим индексам все еще сохраняется Если те выкупы, которые мы видели Как и по S&P, так и по, по Dow Jones Ну, по всем, в принципе, ключевым индексам Она происходит уже не в том же самом паттерне Да, мы видели коррекцию Мы провалились, но уже Мы обновили и также локальный минимум Что говорит о том, что пока коррекция Выглядит более затяжной, чем было ранее И многие индексы закрыли как раз месяц С потерями там порядка от 4,5% до 5,3%, соответственно, то есть корректировался и DAX, и NASDAQ, и в свою очередь S&P 500 в том числе. Соответственно, здесь мы тоже видим, что подрастают и десятилетние облигации, уже новый максимум с июня это 1,56% по доходности, то есть идет перекладка уже в менее рискованные активы, да, эта тенденция она также сохраняется, и, ну, фактически закрылся этот месяц, да, ну, сентябрь, который завершился, является одним из самых худших за этот год, да? то есть, если мы видели, что к месяцу, к месяцу рост по индексам продолжается, то сейчас эта тенденция, она была уже да, сломлена. Соответственно, также важно сказать то, что, в принципе, четвертый квартал, он является позитивным, да, среднестатистически, если мы берем, опять же, данные за, то есть, четыре года из пяти, там, данные со времен Второй мировой, войны были здесь как раз взяты, то в среднем S&P 500 подрастает на 3,9%. Да? Но опять же, мы видели и более затяжные коррекции, как, например, это было в 2018 году, когда индекс S&P 500 упал на порядка 18%. Возможно, что подобная ситуация и повторится, волатильность на рынок уже да, собственно, возвращается. Еще один момент, который сейчас важен, да, это опять же инфляция, да, которая находится сейчас на локальных максимумах и восстановление рынка труда. То есть рынок труда уже восстанавливается, возможно то, что ФРС уже начнет свои, сворачивать мягкую монетарную политику уже гораздо раньше, о повышении процентных ставок мы пока об этом году не говорим, говорим об этом, об этом в 2022 году, но снижайте выкуп они могут уже начать, и безусловно, это также может дать топливо на продолжение снижения как раз фондового рынка, да, то есть сейчас очень много факторов, которые, которые могут на рынок повлиять, и в принципе, да, с точки зрения технической картины, мы чуть дальше посмотрим, на график мы а пока данную тенденцию видим. Индекс страха. Индекс страха у нас также подскочил уже сегодня. Мы видели небольшое укрепление как раз, ну точнее снижение индекса страха в пятницу. То есть были новые как раз данные о новом лечении от коронавируса да, на котором как раз рынки подрастали в пятницу, но сейчас опять индекс подскочил выше уровня 20, да, то есть такой критический уровень, а в том числе S&P 500 пока снижаться продолжает еще, что я бы хотел сказать да, то о чем я говорил в начале по поводу отдельных компаний да, которые были фактически драйверами роста последний год да, и вот сейчас мы по ним тоже видим коррекцию с одной стороны это это, опять же, ну, довольно-таки неплохой повод для того, чтобы присмотреться к ним и добавить, к примеру, свой инвестиционный портфель. Это такие акции, как Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, да, которые сейчас продолжают снижаться. То есть, в принципе, мы видим одну и ту же самую картину. Эти акции подходят к 20-дневной скользящей средней, пробитие уже также может дать вероятность продолжающейся коррекции. Но опять же, если говорить об этих акциях, они растут довольно-таки плавно, и фактически те коррекции, которые сейчас мы видим, Видим, там на 5-10 процентов они являются интересными для того чтобы как раз эти акции в свои портфели добавлять также ну довольно-таки интересно выглядит и Apple, да то есть от уровня там в, в районе 157 сейчас мы торгуемся по 142 конечно ну коррекция могла бы быть и больше и вполне вероятно что она будет но тем не менее то есть опять же эти уровни коррекции выглядят довольно-таки интересно для того чтобы эти акции подбирать в свой портфель да и также по microsoft и собственно по amazon то есть здесь мы рассматриваем как раз недельный график с точки зрения показателей компании опять же здесь у них пока ничего не поменялось да все хорошо и на что важно обратить внимание на предстоящем сезонном отчете то что скорее всего уже данные за третий квартал будут хуже ну они могут быть хуже чем за второй квартал то есть скорее всего тот позитив и тот стремительный рост ну как эффект низкой базы который мы видели за второй квартал да он уже может быть нивелирован и компания будет будут зачитываться чуть хуже, чем Будут ожидать. Вполне вероятно, что эти прогнозы будут понижены и все еще отчеты будут лучше, чем ожидалось, но тем не менее сами финансовые показатели они уже могут снижаться, поэтому на, на это важно обратить внимание. А с точки зрения новостей у нас, ну начнем мы со вторника. Во вторник будет решение банка Австралии по процентной ставке, пока, скорее всего, она останется также на прежнем уровне. Выйдет индекс-менеджер по закупкам в непроизводственном секторе от ISM, все еще остается на позитивном уровне. Уровнем, то есть то, что выше 50, является позитивно и а, также прогноз здесь на а, то, что этот уровень подрастет. А, и будет выступление а, Лагард а, вечером а, во вторник. В среду будут опубликованы данные по различным продажам еврозоны. А, также изменение числа занятых в несельско-хозяйственном секторе от ADP, то есть пред -нон фарма Здесь мы видим довольно-таки серьезное снижение. Предыдущий был 374 тысячи, а, уже ожидается 74, то есть такой пред -нон фарм Ну и изменение запасов сырой нефти здесь тоже будет опубликовано. Здесь ожидается, ну, довольно-таки серьезное снижение после прироста, который был как раз э, недели ранее. Э, в четверг здесь уже будут данные по Японии, э, выступление банка, э, председателя Банка Японии, также по Канаде индекс менеджера по закупкам, э, так, ну, т, такой же, как э, пример, как от АСМ в США и выступление председателя Банка Канады Маклима пройдет. И в пятницу, собственно, то, чего все ждут, это э, изменение э, числа занятых вне сельскохозяйственных секторе. Но он фармперовался, показатель будет опубликован как раз уже, ну не первую пятницу, то есть первая пятница у нас была 1 октября, а ну во вторую пятницу, видимо, в этом случае решили перенести. А здесь пока прогноз не самый хороший, да. С одной стороны, если ФРС увидит, что новые рабочие места создаются меньше, то, возможно, вот эта тенденция на сохранение мягкой монетарной политики она продлится дольше. И в принципе для фондовых рынков это хорошо. Но опять же повышенная волатильность здесь может быть, поэтому тоже нужно крайне аккуратно к этому показателю подходить. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по ключевым инструментам, начнем мы с евро, евро-доллар продолжает снижаться, фактически тот диапазон, о котором мы говорили ранее, 1.16, 1.17, мы его пробили на прошлой неделе, сейчас открывается дорога уже снижения на 1.15, не на 1.1450, в данном случае мы видим небольшой отскок, понятно распродажи были максимально активными, сейчас вероятно техническая коррекция может произойти, но в целом пока у нас тенденция сохраняется на ослабление, евро против американскому доллару. И в принципе такую же картину мы видим по паре британский фут, американский доллар. Британская валюта не смогла удержаться выше отметки 1.36, сейчас торгуемся уже по 1.3540 и в моменте мы доходили до 1.3430. Поэтому здесь уже с точки зрения текущей ситуации более вероятно как раз продолжение нисходящей формации. То есть у нас нисходящий тренд, начиная с середины сентября, по данной валюте также сохраняется. А пара американский доллар, канадский доллар, здесь у нас также сохраняется пока тренд на Поэтому здесь в приоритете остаются покупки. В принципе, пока с точки зрения часового таймфрейма у нас сохраняется коррекция. То есть американский доллар расслабляется против канадского доллара. Но по завершению как раз данной формации уже также можно рассматривать входы на продолжение роста, то есть на покупку. Поэтому здесь покупки среднесрочно, они остаются также в приоритете. Пара американский доллар, японская иена. Здесь мы обновили максимум, который мы видели летом этого года. Дошли до отметки практически 1. 112 и сейчас пара корректируется но в целом то есть мы видим что был опять же экстремальный рост от уровня 109 да, до уровня 112 практически на 3 фигуры мы выросли буквально за, за пару недель и сейчас конечно после такого ралли коррекция она может быть но опять же в целом те уровни которые у нас могут быть сформированы там при коррекции на уровне 110 50 110 30, опять же пока да, приоритеты даются непосредственно покупкам но это будет середина данного канала, и здесь не самое оптимальное для того, чтобы входить. То есть вот входить было интересно как раз в области 109.15. А по паре австралийский доллар, американский доллар, здесь пока мы видим тоже, что не смогли в сентябре переписать минимумы, который мы видели в августе, в целом у нас такой боковик, сейчас торгуемся ближе к нижней границе, поэтому здесь пока в приоритете остаются покупки. С точки зрения часового таймфрейма у нас тоже здесь пока данная информация сохраняется, в пятницу мы обновили максимум, который был сформирован в четверг, поэтому Здесь с точки зрения часового таймфрейма также а, приоритет отдается а, покупкам. Ну и то же самое по новозеландцу. Тоже минимум мы переписать не смогли, а, поэтому вот этот боковик сейчас вернулись обратно в диапазон 69, а, нижняя граница 70, верхняя граница. И вот в этом диапазоне пока торгуемся, пока перспективы как раз на укрепление новозеландского доллара против американского доллара, они здесь сохраняются. А, золото. А, золото показало довольно-таки существенную коррекцию, которую мы видели в сентябре практически от уровня 1830. 3 доллара, за тройскую унцию мы упали до 1730, то есть на 100 долларов было снижение, поэтому просели, конечно, и золотодобывающие компании во многом, но, опять же, это тоже такой момент, когда эти акции имеет смысл также добавлять в свой портфель, ну и плюс, золото выглядит перспективно с точки зрения продолжающегося роста инфляции, если это сохранится, то, да, золото также выступает довольно-таки интересным активом, поэтому если уж не инвестировать, ну, в золото напрямую, да, не торговать по нему, то, в принципе, эти акции золотодобывающие компании которые были на карандаше, их имеет смысл также для себя еще раз рассмотреть и добавить. Вот я для себя, например, смотрю также акции компании Newman. они неплохо скорректировались. Цель, по которой я хотел входить, была 50, сейчас торгуемся в районе 53, поэтому тоже как одна из тех бумаг, которые я в свой портфель бы добавил. Плюс компания платит дивиденды, и если будет коррекция, то, опять же, позицию можно будет набирать, но это очень, ну, такая долгосрочная идея, то есть с прицелом на несколько лет. Тем более, цены сейчас, неплохие, но в целом вот что мы видим прямо сейчас, золото пытается опять обновить минимум, который был у нас сформирован в пятницу, вполне вероятно, что если золото это удастся, то дальше мы движение еще на 1720 вполне можем увидеть. Ну и с точки зрения индексов, а индекс DAX пока торгуется в области поддержки на 15 тысяч. Вот, собственно, этот уровень был в середине сентября. Также мы видели его в середине июля. И вот пока вот тот выкуп, который был, он пока не реализовался. Поэтому если DAX уходит ниже отметки 15 тысяч, то, вероятно, до 14800 мы можем еще скорректироваться. И по S&P 500, то есть если мы, опять же, посмотрим на весь график, который мы видели в течение последнего года, да. Коррекции, которые были, они их достаточно быстро откупали, но вот в этот раз, если опять же мы уйдем ниже отметки 4200, такой я бы уровень поддержки для себя ставил, то вероятно, как раз более затяжная коррекция здесь может произойти хотя если опять же не выйдут негативные данные по нон-фармам то что будет понятно что фрс будет продолжать вести мягкую монетарную политику то вполне вероятно что в октябре мы вновь ралли по снт 500 также и увидим сейчас пока опять же с одной стороны мы видим хорошую распродажу до да, хорошую цену то есть порядка шести процентов была коррекция в принципе это уже неплохо и если будут опять же сигналы на вход на продолжение тренда то я для себя их также Буду <coughs>, рассматривать. А, ну и нефть марки Brent а, также неплохой ралли. Мы видели в сентябре. Сейчас торгуемся в районе 80, в принципе, пока вот этот тренд, он несколько иссякает, вполне вероятно, что в ближайшие там, пару недель мы можем увидеть коррекцию в область 75-74, но пока тренд, по крайней мере, последние пару месяцев, он сохранится восходящий, да и, в принципе, долгосрочно тоже мы растем, обновление локальных максимумов также даст нам предпосылки движения дальше на 81 и на 84 соответственно. Если резюмировать, то начинается крайне интересный квартал да то есть в принципе октябрь ноябрь декабрь они являются ну довольно таки волатильными поэтому мы можем видеть как стремительную коррекцию, которую можно рассмотреть для себя, как возможность для того, чтобы добавить к себе в портфель активы, а также и а, с другой стороны и рост этой коррекции может не произойти пока, да, пока ФРС ведет ту политику, которая сохраняется, пока нет опасений для инвесторов, рост в том числе может продолжаться. Но если будут какие-то намеки на то, что денег будет становиться меньше, то уже а, вот к этому нужно быть готовым, волатинность здесь может подрасти. Ну а на сегодня это все, не забудьте поставить